Уважаемые предприниматели и те, кто собирается ими стать, представляем вам франшизу без отчислений «Вкус детства» на базе торгового киоска «Ретро автомобиль». Ретро автомобиль – это уникальный фудкорт, который привлекает внимание клиентов в два раза больше, чем обычные ларьки и киоски с фастфудом. При этом занимает всего до 3,5 квадратных метров. Проверено временем, данный вид киоска увеличивает ваши продажи в два, а то и в три раза, независимо от того, какой продукт вы за ним продаете, будь то яблоки в карамели, мороженое или сладкую вату с попкорном. Также торговый киоск «Ретроавтомобиль» уже давно зарекомендовал себя при торговле как в закрытых помещениях, так и в летней торговле на открытом воздухе. Чем можно торговать в киосках Ретро Автомобиль Вкус детства»? У нас более 20 популярных видов фастфуда, таких как сладкая вата, попкорн, фрукты в карамели, фрукты в шоколаде, вареная кукуруза, мороженое и другие. Также не забывайте про дополнительные сопутствующие товары, такие как всевозможные леденцы, мармелад, жвачки и так далее. Люди едят всегда и везде. Наши менеджеры помогут вам выбрать наилучшую комплектацию, учитывая ситуацию на рынке и пожелания ваших потенциальных клиентов. Никто не ограничивает вашу фантазию и возможности. Вместе с оборудованием и расходными материалами вы получаете ценный информационный пакет, который будет полезен не только начинающим предпринимателям, но и уже имеющим опыт работы в данной нише. Просто следуя инструкциям из данного информационного пакета, вы улучшите конверсию ваших Продаж. У вас будет опытный продавец и настроены дополнительные каналы сбыта вашей продукции, которые дополнительно приносят вам хорошие продажи круглый год. Все торговые киоски «Ретроавтомобиль», как и прочее торговое оборудование мы собираем на собственном производстве, используя современные технологии и материалы. Поэтому мы гарантируем качество на всех этапах производства. А так как мы находимся не в Москве, наши цены значительно отличаются от компаний, занимающихся похожим производством. Производством. Итак, подведем итоги. Одна точка ретроавтомобиль «Вкус детства» – это один продавец и много торговых позиций, а это ваша гарантированная прибыль. автомобиль занимает всего от 2,5 квадратных метров, в зависимости от модели. Возможно подключение автономной мойки, в случаях, где этого требует СЭС. Возможно установка антивандальных жалюзи. Для работы в любом месте вам потребуется только розетка 220 вольт, а это значит, Значит, вы сможете занять выгодные места в любом месте, даже вне зоны фудкорта. И тем самым выгодно превосходить ваших конкурентов. В чем преимущество франшизы вкус детства? Став нашим партнером по франшизе, вы получите не только готовый бизнес под ключ, но и личного менеджера-консультанта, который проведет вас от успешного старта до реальной прибыли. Также вы получаете информационный пакет, следуя инструкциям которого, вы улучшите лояльность ваших потенциальных покупателей, активируете дополнительные каналы сбыта и привлечете новых клиентов. А это ваши постоянные доходы. При всем этом. За нашу франшизу вы ничего не платите, абсолютно никаких дополнительных разовых, ежемесячных и прочих платежей. Все, что вам нужно, только приобрести оборудование, и вы получите свой готовый бизнес. Наши партнеры работают более чем в 80 городах России, Казахстана и Белоруссии. А это более 100 торговых точек за 5 лет, которые мы находимся на рынке. Получилось у них, получится и у вас. Остались вопросы? Звоните нам прямо сейчас. 8 800 555 14 97